Стой, Максим Сергеевич. Да пусть проходит. Заходи. Я к тебе вот по какому делу. Мне нужен твой автосервис. Ну, точнее, землянка, который он стоит. Тебе он все равно не нужен, денег он не приносит, не находится в какой-то жопе. А, да и людей в этом районе интересует не машины, а водка. Мне нужно это место. Ну, во-первых, он мне не для денег нужен, как ты понял, а для души. Ну, во-вторых, продавать я его не собираюсь. Да ты подумай, зачем он тебе нужен? Район там опасный, я слышал, у тебя брат-то младший трудится. Смотри, как ничего не случилось. Ты не спеши, подумай хорошенько. Да я за братишка своего не переживаю, а. Он у меня парень аккуратный, с головой в отличие от тебя. Ты, блядь, ничего не перепутал, блядь, когда ко мне с угрозами пришел, су. А? Выкину нахер его отсюда. Стал выше. Стал выше. Ладно, не хочешь, Максим Сергеевич, по-хорошему? Тогда удачи. Давай, давай. Ну что, сколько заработал за сегодня? Сколько ты наработал, столько я насчитал. Шутник, деньги клади в кассу, пойдем, поможешь мне немножко. Ничего без меня не можешь. Ну пойдем, только учти, эксплуатация детского труда запрещена. А что, Макс, когда машину-то заберет? Да блин, да он обещал сегодня заехать, вот поэтому ты мне и поможешь. А что надо-то? Короче, садись за руль и поддашь газу. Мне нужно немножко мотор проверить. Оу! Есть кто живой-то? Добрый день. С машинкой что случилось? Добрый? Да нет, с машиной все нормально, это к другому вопросу. Это автосервис прямой. Так что у вас пара минут, чтобы отсюда убраться. А вы Максима Сергеевича об этом предупредили? Нет. Сами ему предупредите, скажите, что автосервис уже куплен. Ребята, убирайтесь отсюда. Дядь, ты лучше бы сам отсюда убирался. Ты что такой дерзкий, малыш? Убери его отсюда! Я даже вы не понимаете, с кем вы разговариваете. Да нам вообще пофер, кто ты такой. Вали давай отсюда. Я здесь по-хорошему не получается, потому что такие агрессивные. Может, тебе урок хороших манер преподать? Ну, попробуй. Ладно, суки, скоро еще увидимся. О, а что случилось? Вы что, как? Я в норме, Глеба потрепали. Так ты расскажешь, что случилось-то в итоге? Да тут покупатель твоей мастерской приезжал. Хотел, чтобы мы ему помещение отдали. Пацаны, блин, это все из-за меня, извините. Так и знал, что надо было сразу его на место поставить. Так поехали, разбираемся с ним. Да что разбираться, его жизнь на место быстрее поставят. Но зато вы теперь показали, что за свое будете стоять до конца. Молодцы, пацаны. Ты, Макс, этот, извини меня, я тут твою машину разбил. Но честно, я все исправлю. Мою машину бы я все сбил. Слушай, теперь она твоя. Держи, заслужил. Серьезно? Да? Да ладно, Макс, она же дорогая. Да я на новую себе тачку еще денег заработал. А таких людей, как вы, я уже не найду. Так что спасибо, что отстояли. Спасибо, Бакс. Конечно. Да Берегите тех людей, которые за вас до конца.